Привет огромный, с вами Зайцев Алексей. Сегодня мы поговорим о Турции зимой. Вы знаете, у людей есть иллюзии, причем ну, совершенно такие чудные, что если есть море и солнце, то это значит тепло. Итак, тепло в Турции сильно отличается от тепла там, в Эмиратах, например, или в Египте, потому что это чуть-чуть другой климатический пояс. Итак, днем, безусловно, и зимой, ну понятно, летом тепло, когда солнышко греет, особенно если там, сидеть на балконе, закрытым там от ветра, то солнце припекает очень крепко. Вообще, солнце, солнце очень сильное, активное в Турции, и, безусловно, вот это дневные фотографии, которые люди делают, вот это ощущение днем, оно ну, классное и обманчивое. Совершенно другая история начинается ночью. Когда горы рядышком, и ночью начинается такой влажный дубак, да, когда очень холодно, и ну, от этого холода практически не спастись. Вот этот влажный климат, кто, может быть, жил на Черноморском побережье зимой, да, жить около моря ⁇ это ну, супер недостаток. Когда чуть-чуть хотя бы от него отъедешь, начинаешь радоваться жизни, потому что там хоть поменьше влажности. Итак, учитывайте, что жить около моря... Это всегда почти недостаток, кроме лета, да, то есть вот сезон, когда там это с мая по октябрь, да? а потом начинается э, прохлада и порой э, вот эти шторма, вот эти ветра э, на самом деле приносят не очень много удовольствия тем людям, которые живут прямо на какой-то первой береговой линии. Итак, кафельный пол, вот многие строители, многие, ну, и турецкие строители, я с кем не разговаривал, они не считают важным делать пол теплым. Вы знаете, есть в России регион, допустим, Ростов, да, город Ростов, есть город Новосибирск, да, и в Ростове значительно теплее погода, а в Новосибирске значительно холоднее, ну, как бы обычная зима, там, минус 30 в Новосибирске бывает, да, и это как бы, ну, норма жизни, да, и в Ростове минус 10, минус 12 – это уже что-то редкое, да. Так вот, в Ростове холоднее. Вот эти минус 15 гораздо холоднее, потому что каменные джунгли, вот, и влажность значительно больше. И вот а, абсолютно такая же история есть, когда мы а, с вами а, живем в условиях, когда нету батарей и э, отопления, то есть в большинстве э, турецких домов нет отопления, то есть они не считают это важным, они считают, что холодный пол, это безобидно по нему походить пешком, ну и собственно говоря наловить всяких разных э, охлаждений там э, по, по, по, по почкам всяких там болячек и так далее и так далее, то есть реально есть эта проблема, что Каким-то образом нужно обогревать пол, потому что привычка у всех местных и всех, кто продает современные квартиры, это включить кондиционер на, на обогрев, и вот он чуть-чуть греет. То есть воздух теплый, у нас есть иллюзия, что тепло, а ноги в тапочках там, да, или в носочках ходят по холодному полу. Отсюда люди постоянно болеют. То есть, соответственно, если вы будете жить в Турции, то учитывайте, что нужен либо теплый пол, нормальный, полноценный, да, который как-то прогревается, и это будет не дешево да второе это какие-то ковры сверху и ходить в носочках типа шерстяных но ну, прям вот толстых непривычно толще чем то к чему привыкли местное население кафешки из них 70 70 процентов ну, туристической зоне большая часть кафешек не закрыты то есть вы вот раньше ходили вот тут везде фонарики везде вас встречают и так далее и так далее этого не будет зимой то есть будет ну улица, и где-то вы там нашли, набрели на какую-то кафешку, которая и для местных, и для туристов. Безусловно, эта зима, она будет немножко по, чуть-чуть ну, более насыщенная по кафешкам, но в целом надо рассчитывать на то, что если вы приобрели жилье или, или снимаете жилье в туристической зоне, таких как там Алания, вот эти вот побережья, там все, что ближе к Анталии, то большая часть Поселков, так скажем, да, вот этих вот районов небольших городов, все-таки там не будет туризм. Туризмом все насыщено, соответственно, очень много заведений будет закрыто. И те, кто покупает сейчас жилье, ну, как бы подешевле там или снимает, но в нераскрученном месте, там может вообще быть все закрыто то есть вам придется ездить за продуктами на машине ездить в кафе на машине и так далее и так далее вы там на на, на транспорт ну, в общем разоритесь да ну Понятно, есть студии, у которых бюджет абсолютно позволяет, но это достаточно скучновато. Да, когда вокруг тишина, вот, и вам приходится добираться до места, ну, чтобы где-то что-то поглядеть, посмотреть, если вы не работаете, не занимаетесь бизнесом в Турции. Итак, что я хочу сказать, что тема здоровья, да, вот тема холодного пола тема покупок продуктов питания до да, тема скажем так время провождения но на самом деле должна быть учитана до того как вы сняли жилье ну и радуйтесь тому что вы сняли его там дешево или хорошо а именно вот это повод сейчас пока чуть-чуть тепло днем показать теплую квартиру до да, рядом с морем которая никому может быть зимой вообще не нужна да и, соответственно, продать вам, э, взять аренду за полгода. И когда вы заплатили за полгода, вы деньги, ну понятно, что назад вернете, скорее всего, не вернете. да, то есть вы уже привязаны к жилью, которое может быть совершенно ну, непригодно для жизни, вот, ну или вы будете квесты решать различные по отоплению, там и так далее, так далее, так далее, поэтому Будьте внимательны перед тем, как, скажем так, определять свою локацию в Турции, да, то есть это великолепное место, но чем больше город, в котором вы проживаете, тем больше в нем, безусловно, комфорта, тем больше шансов вам чем-то заниматься максимально социальным, да, потому что многие люди, которые приезжают, входят в, в, в разные сообщества, очень много людей тренируются и так далее, и так далее. И зимой таких возможностей будет масса, но чем больше город, например, там стремится ближе к Анталии, да, стремится к другим покрупнее городам, да, тем лучше вам будет найти свое сообщество и, ну, обрасти всякими разными полезными развивашками удовольствия. С вами был Зайцев Алексей, до следующих встреч, рад буду кидать вам полезняшки по Турции.